Всем привет! Я хочу показать, как в домашних условиях приготовить раствор И Что в для этого нужно? Ну, прежде всего, конечно, нужна сухая смесь. Вот теплый бетон. Такая сухая смесь уже на рынке появилась. Поэтому смотрите, можно ее чтобы все было правильно, скажем, и быстро. Ну понятно, что нужна будет некая емкость, которую надо будет замешивать Емкость этого мешка 50 литров Поэтому вот емкость там, где вы будете замешивать Надо будет побольше То есть 80 литров вот по опыту не хватает Надо хотя бы 90 Чтобы когда вы будете замешивать, у вас шарики не улетают Далее, понятно, уже опытным путем дошли, что нужна лопата Как ни странно, тяпка Емкость для воды и емкость та, куда мы будем наливать, скажем, мерная такая тара, куда будем заливать воду. Вот. И начать, понятно, что когда все готово, нужно с того, как навскрыть правильно вот этот мешок. Как это не старому, потому что для этого очень много времени уходит. Вот обратите внимание, какие стежки. Видите, то есть, идет на, на утолщение и на уменьшение. Так вот срезать нужно будет именно с той стороны где идет утолщение вот видите в ту сторону да поэтому вот так вот просто берется и отрезается вот эта ниточка и с другой стороны с другой стороны берем эту ниточку и просто вытягиваем все очень легко и просто то есть никаких проблем в этом нет вот дальше значит обязательно нужно посмотреть внутри этого мешка будет вот такой мешочек небольшой В нем инструкция и некая добавка для приготовления этого раствора Ну вот и смотрите, значит, здесь марка D400 И что инструкция гласит? То есть тут все у нас идет пошагово, надо просто смотреть внимательно и все Ну вот на данный момент меня интересует, конечно, это количество воды которое нужно добавить для смешивания марки D400 Видите, 6 литров вот и все, вот по, согласно этой инструкции мы будем дальше следовать. Ну, а я сейчас просто покажу. Ну, во-первых, э, в первую очередь надо, конечно, э, вылить содержимое этого мешка или вот этот самый емкость для замешивания. Что мы и делаем? Прям в сухую пока воду не добавляем. Далее, вот опытным путем. Мы пришли к тому, что нужно немножко перемешать в сухом виде Не в сыром, а в сухом И для этого вот как раз тяпка понадобится И она очень хорошо замешивается именно в сухом виде То есть, хоть немного, но она перемешивается с шариками полистирол-бетона Потом, когда вы зальете воды, это будет очень легко и просто сделать Вот, мы немножко перемешали Это все идет без остановки, видите, это все ремонт, так сказать, эфир. Вот и все. Немножко перебешали, сделали, оставили в сторонку. Можно отряхнуть, кстати. Иногда прилипает, а потом Потом мы берем некую емкость. Здесь 5 литров, но для 400 марки надо 6 литров, конечно. И Налили. Емкость может быть больше, ну Я имею в виду, когда вы много замешиваете Понятно, что нужно великий бак Берем в этот пузыречек Вот с этой добавкой И заливаем туда Все, просто банально залили и все вот И дальше мы заливаем сюда всё. Можно вот так вот по краям Это сделать Пятилитровая нам надо 6 Ну примерно еще литр добавим. И опять же берем тяпку. То есть, почему тяпку? Ей просто очень удобно работать. Она будет быстрее все это перемешивать. Тут поближе, поближе Подойди, пускай все гибко будет. Да, вот таким образом. То есть ничего тут такого сложного нет. И вот эти шарики полистирола, полистирола нужно просто сразу, их, скажем так, утопить. И вот таким образом все делается. Вмешивается просто по-другому, чем нежели простой бетон. Бетон он сразу там, скажем, смачивается и очень удобно мешается. Мешается очень быстро. Что касается полистинок бетона, то тут нужно тщательно все перемешать. Я бы посоветовал вот емкость для перемешивания, именно вот такую вот, прямоугольную, и на 50 литров замеса, именно на 90 литров. Все что меньше неудобно, у вас будет все выливаться вот, я примерно оно так и цвет какой-то приобрело уже одинаковый тяпкой вот. это, в общем-то, достаточно вот, быстро все это делается вот. а теперь вот идет уже другое оружие это лопата во-первых, лопата все, что находится внизу она вытаскивает наверх вот видите, и вся вода, которая там находится, внизу, она тоже выходит наверх. И заведите, там есть места, которые шапкой мы не перемешаем. Блин. И когда будете мешать, тоже обращайте внимание на то, что у вас будет появляться время от времени пленочка такая. Но пока вот ее нет, это означает, что еще раз я пока не готов. Еще не до конца все тщательно перемешиваем. Большая часть жидкости, она еще пока внизу. Ее нужно поднять И тщательно перемешать. Вот видите, время от времени перемешивается. Суков отцепляет, Вот, вот таким вот пузыречки появляются вот когда мы переворачиваем они прям видно, что лопаются да, это пленка это означает, что добавка начала работать воздуховывлекающая добавка и кроме шариков полистирол, бетон, еще появляются пузырьки в воздух, что тоже дует дополнительный утепленный материал. Вот. Ну вот как бы можно сказать, раствор этот готов. Он однородный и он именно такой, какой должен быть. То есть, видите, он не плавает, а именно такой рассыпчатый, вот такой не должен быть. Ну вот, Еще немножко прохожу. Еще переворачиваю. Ну, все. Его уже можно использовать вот хоть куда. Из них можно делать блоки, но в основном, конечно, это идет по стяжку пола. Так и все.